После того, как я поискал машины, решил квартиру найти себе, поискать. где вы думаете? Конечно же в столице нашей родины, Москва. Там я, да, конечно, практически коренной москвич. Решил посмотреть в квартиру себе. нормально ну, нормальную такую большекомнатную. Действительно есть такая многокомнатная, не семьи, много. Просто много войска. Что это такое? Много. Ну больше девяти комнат у вас. 265 квадратов. Это да сколько улица целая, что ли, дом и та да, что ли продают? Не понимаю. Ну, заходим. Сорок девять да? с половиной миллионов. И, да, и да сколько баксов? Семьсот семьдесят девять тысяч. Сто восемьдесят шесть тысяч за квадратный метр. Ничего себе Вася слушай, Если квартира 265 квадратных метров, то можно купить. 265 приорвался. Ты что понимаешь, как это вообще выгодно? Приора можно сдавать, сдавать у вас по тысячу в день. Тысячу в день я уже понял, как куплю себе лучше 265 приорвался за эти деньги. Тысяча в день будет. Тысяча в день это 265 тысяч рублей в день буду я иметь просто так, вообще не парись. А 265 умножить на сколько? На 30 дней. На 10 умножим это будет. 2 600. Это, это, Ося, какие деньги. Это я себе, получается, купил эти приоры. Это я сколько, слушай. Слушай, я за полгода куплю их. Вообще, ося, прибыль запутал уже за год. Ну ладно, Докси, я, конечно, приоры это выше. Надо будет. Кстати, приорка вас не посмотрел. Но квартира, я вот эту фотку, как увидел, посидел, вас сразу. Это что это? это кто это там что это так большой ты ты куда идти это где мы это, это, у меня в подъезде столько нет, вообще квартиру Ты что творишь такой кто это такой продает это короче гигантская квартира в шикарном доме да Снаружи конечно отстой дом но шикарный дом но не очень Центр и дорого что такое что тут пишут 10 комнатная квартира 265 Но с другой стороны 265 Но у меня огород больше огород у меня больше ладно один длинный коридор. не просто длинный это мега длинный у коридор такой просто я не знаю такой футболь можно играть сборные наши тренироваться можно купить эту квартиру миллионы им не платить купить квартиру им и не сразу тренировать соваться футбол играй до метро нахрена мне метро у меня будет 49 миллионов я буду на метро куплю билет что ли я если я квартиру себе такой куплю не знаю потайся, я думаю. короче в общем метро удобно ты ему ну, последний день я дал все на метро ездишь так у кого не пришел домой 10 метров там пока до метро до 10 минут или 10 метров что такое мы мы ме. ладно неважно если 10 минут это как раз я по квартире 10 минут буду идти это только до одной комнаты потом по этому коридору еще полчаса свободная продажа китай-город что такое китай до китая недалеко вроде центр москвы ладно в общем, квартира интересная, кому тоже надо, присмотритесь. Присмотритесь, не пожалеть. Мадрига какая-то. Вообще просто шикарный серий. И тут серии мультики. Девочки, мальчики кто-то смотрит. Мультики, смотри. Мультики. Так, в общем, ну, я, наверное, все-таки подумаю над этим вопросом. Вам тоже предлагаю присмотреться на 265 приор, то есть один квадратный метр этой квартиры стоит. Как одна приора, у вот вас она, полность лошадок 98 будет под капотом, и попрям ну, дымить под колес. Ладно, буду думать, что тут брать, но мысль эта мне теперь не дает покоя приорах. Всем спасибо, ставьте лайки, всего доброго, души душевную душу, пока.